Всем привет, ребят! И сегодня я, Тимур Лайф, расскажу, как смонтировать свой первый ролик, или просто сделать красивый монтаж на ваш видеоролик при помощи легкой программы. И сегодня я расскажу, как я редактирую этой программы и как вообще монтирует. Так что мы начинаем! Но сначала реклама. Вот это игры ⁇ это настоящее искусство, их можно анализировать и изучать. И на канале Time Video Game верят, что о играх можно говорить не только как о простом развлечении. Верят, что взрослый и умный контент про игры может найти своего зрителя на YouTube. И поэтому там выходят качественные видео с грамотным сценарием на по-настоящему интересные темы. Как в играх отражен терроризм, как они оскорбляют религию и верующих и многое другое. Если ты убежден в том же и тебе стало интересно, подписывайся на них. Ссылка в описании. И Этот редактор под названием Мовави. Если вам название показалось странным, то возьмите в левую руку бокал отличного французского вина. А также не забудьте надеть монокль на правый глаз и произнесите Новови! Все, 50% успеха вам гарантировано. А теперь серьезно, на первый взгляд это довольно простой видеоредактор. Но это не совсем так. За много лет существования редактор эволюционировал и в итоге мы получили мощный видеоредактор за доступную цену. Это просто охуенно! Итак, первым делом, как мы заходим в редактор, то нам предлагается выбрать сразу или расширенный режим редактирования, или мастер создания слайд-шоу. Если вам для начала тяжело освоить программу, то попробуйте мастер для создания слайд-шоу. Первым делом вас попросят добавить файлы или папки. Это делается легко, нажимаем на файлы и выбираем нужные нам фотографии. После этого в мастере выставляем продолжительность одной фотографии, или оставляем как есть. На втором шаге выбираем, какие переходы вы будете использовать. Лично я советую художественную или геометрические переходы они довольно стильные и также при необходимости устанавливаем время перехода на шаге под номером 3 выбираем музыкальную композицию для слайд-шоу по умолчанию есть неплохие треки на разную тематику но также никто не запрещает вам добавить и свою музыку в клип также тут есть неплохая опция которая регулирует продолжительность слайдов опираясь на ритм самой композиции очень необычно честно говоря опция кстати включена по умолчанию Согласитесь, получилось неплохо. Это было создание слайд-шоу. Но давайте уже возьмемся за что-то посерьезнее а именно за монтаж самих роликов с использованием различных мультимедийных компонентов. Нажимаем на файл, добавить медиафайлы и добавляете видео, фото, музыку, что душа пожелает. Видеоредактор понимает много популярных форматов, поэтому проблем с добавлением файлов не будет. Гениально! Также можно банально перенести файлы с любой папки прямо на таймлайн. Стоит отметить, что имеется возможность захвата видео с экрана, но для этого нужен дополнительный софт. В первой вкладке импорт имеются стандартные медиафайлы, которые помогут вам придать видео особый изыск, как к примеру пленка или обратный отчет. Все это находится в редакции коллекции видео. Также есть всевозможные фоны, звуки и музыкальные композиции. Это очень упрощает создание оригинального видео без необходимости поиска их в интернете. Зажимаем левой кнопкой мыши и перетаскиваем нужные готовые медиафайлы. Далее у нас идет вкладка фильтры, где можно задать необходимый нам вид видеоролика. Можно в видео добавить размышленность. Те шумы и сделать коррекцию видео добавить объекта видео и многое другое чтобы применить фильтр достаточно перетянуть понравившийся вам фильтр на видеоролик и фильтр сразу же применится можно добавлять несколько фильтров сразу для удаления фильтра нужно кликнуть на звездочку в левом верхнем углу выбрать примененный фильтр и нажать на кнопочку удалить следующая вкладка переходы здесь вы можете выбрать понравившийся вам переход и перетянуть его так же как и фильтр на дорожку с видео только желательно переходы добавлять между видео или фото. Вам будет так более понятна работа программы, хотя никто не запрещает, так же как и фильтры, переместить его чисто на ролик, тогда переход применится на начале данного отрезка видео. Но еще раз отмечу, это может вас слегка запутать, поэтому перетаскивайте лучше между роликами. Переходов здесь очень много, есть масштабирование, геометрические переходы, зигзаг и многое другое, разве что не хватает глич-переходов и таких же эффектов, они более современные и молодежные, но я думаю компания задумается над этим в следующих выпусках программного бесплатного. Печенья. Да, это жестко. Гладкая титры позволяет оформить ваше видео красивым текстом. Здесь существует много текстовых пресетов, которые сделают ваше видео еще лучше, а людям, которые будут его смотреть, станет все намного понятнее, особенно та информация, которую вы хотите преподнести. Ко всем параметрам текста есть также предосмотр с анимацией, что очень удобно. Раздел фигуры предоставляет возможность наложить на видео различные геометрические объекты и знаки, что слегка увеличивает интерактивность ваших проектов. Фигуры здесь есть как просто статические без анимации, так и динамические по типу красного креста. Вкладка инструменты позволяет более тонко настроить ваш видеоряд. Вы можете совершить коррекцию цвета, повороты, стабилизацию изображения, замедлить картинку или зацензурировать любой участок видео, где на ваш взгляд нужно замазать лицо человека или любую другую информацию встроенные аудиоэффекты позволяют устранить шумы изменить громкость и тональность звука на дорожке есть также еще инструмент хромакей, который выведен даже в отдельную вкладку, как в принципе и пресеты цензура и стабилизация. Хромакей позволяет избавиться от зеленого или любого другого фонового цвета. Можно настроить края, непрозрачность и шумы. Ах да, если вы накладываете какое-то видео поверх другого ролика, то нужно обращать внимание на то, что оно привязывается к дорожке ниже. И чтобы картинку, к примеру, растянуть на весь экран, то необходимо кликнуть два раза на видео выше и сверху редактора выбрать поверх клипа. Тогда у вас будет все отображаться как надо, если вы изначально не хотели отображения картинка в картинке. В инструментах вы сразу можете настроить прозрачность, время появления объекта и его исчезновения. После добавления медиафайлов и наложения к ним различных эффектов и переходов, необходимо смонтировать ролик. Для этого выбирайте файл «Сохранить фильм в медиафайл». Далее выбирайте, в каком формате будете сохранять видео. Я советую формат MP4 с кодеком h 264. Здесь будет хорошее качество и сам ролик будет мало занимать место на жестком диске. Выбирайте разрешение и количество кадров в секунду, хотя можете оставить все как есть. Далее выбирайте качество исходного материала, папку для него и название проекта. Все, можно приступать к созданию ролика нажатием на кнопку «Старт». В принципе, можете изначально переключиться во вкладку «Загрузка в интернет» и нажать сразу же на кнопку «Старт». Здесь все настройки подобраны автоматически для создания ролика на YouTube, начиная от разрешения и заканчивая битрейтом. Сохраните на диск и не парьтесь, так как возможность такая здесь имеется, а можете и сразу загрузить на YouTube. Этого вам никто не запрещает, правда придется авторизоваться. В общем, если подводить итоги, то Movavi Video Editor это довольно мощная программа по созданию видеоконтента. Если вы начинающий видеоблогер или просто человек, который хочет сохранить свои воспоминания в одном файле, то эта программа точно для вас. Ладно, <смех> неплохо. Также компания Movavi предлагает и другие продукты по созданию контента. Есть фоторедактор, аудиоредактор, конвертер видео, программа для записи экрана и многое другое. Все ссылки в описании.